В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Ушел, но обещал вернуться. Что изменится после отмены безлимитного интернета в России? Казанский университет в рейтинге РАЭКС. Всем привет! В эфире Универ -мьюз», а в студии Элина Шепелева. Заведующий кафедры педагогики, профессору Института психологии образования Казанского федерального университета Розе Валеевой вручен орден святой великомученицы Анастасии. Им награждают за выдающиеся заслуги перед Отечеством и Российским императорским домом. Также профессору Казанского университета была вручена высочайшая благодарность главы Российского императорского дома. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. Все подробности далее. В заседании ученого совета традиционно открыл гимн Казанского федерального университета и вручение исполняющим обязанности ректора Казанского университета Дмитрием Таюрским ведомственных наград России и Татарстана отличившимся сотрудникам. Медали за вклад в реализацию государственной политики в области образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вручается проректору по вопросам экономического и стратегического развития Марату Рашитовичу Софиулину. Далее программа не отклонялась от привычного сценария. Представив повестку дня, на которой были рассмотрены вопросы присуждения должностей и научных званий, приступили к обсуждению. Также, что является немаловажным для обучающихся Казанского федерального университета, комиссия ученого совета единогласно проголосовала за повышенную стипендию для студентов за особые заслуги. За то, чтобы утвердить данные поправки в регламент и чтобы наши студенты могли получать повышенные стипендии за особые достижения. Кто за? Против? Сдержались. Единогласность. Кроме того, стоит отметить, что на заседании был представлен университетский рейтинг за период с 1 октября по 15 декабря 2021 года. И было озвучено, что 1 апреля 2022 года рейтинг будет обновлен. Далее поднимались вопросы о выдаче дипломов докторов и кандидатов наук. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рекомендовало операторам сотовой связи отказаться от безлимитных тарифов. Что изменится после его отмены и как это решение скажется на пользователях интернет-сети, расскажем в нашем сюжете.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 ну и не нужно! Ну и очень-то мне нужно! Подумаешь! И вот вам!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 Камила Исакова, Универ-Ньюс. 30 марта прошло заседание студенческих комиссий по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов этого года. Подробнее в следующем сюжете. По сути, такое. Антикоррупционное движение в КФУ имеет большие масштабы и популярно как среди преподавателей, так и студентов. 30 марта стартовало очередное заседание комиссии по борьбе с коррупцией, где председатели студенческих комиссий Института физики и Института математики и механики имени Лобачевского выступили и рассказали о своих планах и уже проделанной работе. Мы регулярно проводим нашу так называемую взрослую антикоррупционную комиссию, где рассматриваем различные вопросы связанные с антикоррупционных проявлений. Различные факты и так далее. То, есть, то, что именно мы называем взрослую работу, да? но нам также интересно то, что проводится какая работа проводится именно студенческими организациями всякими. Поэтому мы их приглашаем к себе на большую, на взрослую комиссию и по сути слушаем, чем они занимаются. В ходе заседания, как отметил сам Решат Гузееров, задача антикоррупционной комиссии не ловить злостных взяточников, а посредством обучения основ законодательства антикоррупционной политики знать самим и обучать своих студентов в институтах. Рината Хмедзианов, Фарид Оглы, Универньюз. Агентство РАЭКС впервые составило предметные рейтинги лучших российских вузов, входящих в экосистему Тримиссии университета. В каких списках представлен Казанский федеральный университет, узнаете далее.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 Гал-концерт второго регионального этнокультурного студенческого конкурса фестиваля «Творчество мира и согласия» прошел на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. В Поволжском университете спорта и туризма завершился фестиваль и Шуата» на чайках «Творчество мира и согласия». В рамках фестиваля участники конкурса, студенты вузов, выступили с творческими номерами, отражающими традиции и культуру народов Татарстана. В прошлом году впервые по инициативе Рафис Тимархановича мы первый пробный шар запустили по данному фестивалю. И этого года фестиваль, по судя заявкам, которые поступили на этот фестиваль, на этот конкурс, почти 100 таких обращений было, выступлений, видимо, востребован. Сам конкурс проходил в три этапа. Первый – прием электронных заявок. На втором этапе состоялись сами конкурсные дни среди участников. В этом году на участие было подано около 100 заявок от образовательных учреждений. И почти 100, миров, 100 номеров, точнее 97 были представлены на предварительный просмотр. И сегодня мы видим лучшие из лучших номеров, которые делают то, ради чего был задуман конкурс. Это сплочение наших народов. Но завершением стал красочный гала-концерт победителей и призеров. Победители были отмечены денежными призами и дипломами. Тимур Симонов, Никита Киншин, Универньюз. Два студента Казанского федерального университета стали стипендиантами Академии наук Республики Татарстан во втором семестре 2021-2022 учебного года. Магистрант второго года обучения Института геологии и нефтегазовых технологий, направление подготовки «Нефтегазовое дело» Алфаят Асим Гани Хашим и студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии Антони Элли Свердруб.